У меня всего этого канала. Какие у вас претензии? Конкретно по факту. Вам неплохие? Здесь нам проживаться. Пожалуйста, где хотите, там паркуйтесь. Более 19 кого-то, но сюда пришлось, чтобы принести какие-то вопросы. Потому что наверное дошли стуки, что тут какие-то проблемы. Но конкретное, никакой.